Друзья, привет. Если при запуске виртуальной машины Windows 11 на январе у вас возникает ошибка, что операционная система не найдена, необходимо сделать следующее. Заходим в изменить настройки, выбираем параметры, затем дополнительно и вот видите у нас BIOS и UEFI, необходимо выбрать UEFI. Далее включаем виртуальную машину и виртуальная машина у нас запускается. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!